Добрый день, сегодня продолжим наше занятие и поговорим об истории, в некотором смысле, о духовной истории, не о физической, хотя, в общем-то, они связаны между собой, на необъятных просторах Азии, с дальнейших времен. И по сей день живут легенды о далекой сокровенной священной стране. Среди самых высоких неприступных гор скрыта эта страна. Заснеженные пики гималайских гор защищают от леденящих ветров чудесные долины с реками, водопадами, роскошными садами. Имя этой прекрасной страны на востоке называется Шамбала. Там живут необычные люди, то есть не такие, как мы с вами. Это пришельцы иных миров, высокоразвитых миров. Это великие подвижники, мудрецы. Их называют махатмами, то есть в переводе наш язык великими душами. Древняя мудрость и легенды разных тысячелетий говорят о том, что они достигли высочайшего уровня развития. Они живут такой духовной жизнью, о которой мы пока с вами вообще не имеем никакого представления, поскольку, чтобы иметь представление, надо испытать, как говорят, на собственной шкуре все. То есть надо обладать опытом. Они обладают высокой мудростью, они постили тайны бытия, копили колоссальные знания о законах природы, о законах космоса, о прошлом и о будущем, как близком, так и далеком. Но этот опыт они получили не здесь, а у себя на своих планетах. И именно эти планеты – в нашей Солнечной системе. Это Венера, Юпитер, Уран. Они умеют управлять мощными внутренними тайными силами природы. Они путешествуют совершенно свободно в космосе, без всяких там ракет, каких-то там спутников, то есть без всего того примитива, который мы с вами Пользуемся Они могут жить на других планетах Одновременно находясь здесь То есть для нас Такой махатма Это Господь Бог Так по сути дела Человечество это и воспринимало И еще древнейшая мудрость И легенды Дошедшие до нашего времени Говорят что все свои Необычные Знания эти космические учителя хранят в великой тайне и никому их не выдают. Они вынуждены поступать так, потому что знания – это колоссальная сила. В особенности знания сокровенных тайн природы, Вселенной и космоса. А также знания необычных возможностей человеческого существа. Каждый человек – это потенциальный бог, и все эти великие существа, которых мы называем богами, они тоже когда-то были людьми, и тоже когда-то у себя, на своих планетах, миллионы, миллиарды лет тому назад, проходили тот уровень развития, какой проходим мы с вами. Поэтому у них в этом плане громаднейший опыт Силами, которыми они обладают, поистине огромны. Но нам доверять такие силы крайне опасно, Потому что эти силы обязательно будут употреблены полуживотным эгоистичным человечеством во вред себе и всему окружающему. Человечество, если вы серьезно займетесь историей появления на Земле развития человечества, то обнаружите, что мы, оказывается, совсем недавно вышли из животного царства. И многие ведут еще полуживотный образ жизни. Некоторые опускаются даже ниже животного образа жизни. И, к сожалению, очень мало людей, которые поднялись довольно высоко над основной массой человечества. Все открытия ими регулируются, контролируются. И никогда ни один ученый не открыл по собственной самости прихоти что-либо сам. Все это разрешается только ими контролируется. за пример недалеко ходить не нам, как мы используем открытие. Ну, вот, позволили они нам атомную энергию открыть в начале XX века. Ну и что из этого получилось? Первое, что состряпали, это атомные бомбы и сбросили их на себя подобных. И звери так не поступают даже. Так вот, накопление запасов смертоносного атомного оружия грозит нашему миру гибели, Гибелью всего живого, и человечества в том числе. А если на планете будет уничтожен разум, а разум планеты является как раз вот человечество, каждый человек это клеточка этого разума, так вот, если разум будет уничтожен, то планета обречена тоже на уничтожение. А точно так, как человеку голову трубить, тело жить же не будет. Точно так и планета жить не может без разума. Так что каждая планета, она в обязательном порядке имеет свой разум. Другой вопрос, там, до какой степени он развит. Вот почему так заботливо храняются доступы к этой таинственной горной стране. Вот почему она абсолютно недоступна для любопытных бездельников, для проникновения всего чужого, ненужного совершенно, для всех так называемых ученых-исследователей, которые везде суют нос, а после этого мы имеем скверную экологию. Разные болезни и так далее. Как она охраняется? Ну, способов неведомых, кстати, для современной науки много. У высших существ. В частности, если в обычном порядке, то это непроходимые пропасти, снежные лавины, перекрывая дорогу в ней. Мало того, сами горы, география меняется на глазах. То есть гора вдруг может переместиться. Никто не найдет дорогу в этот духовный центр планеты, только кроме тех людей, кто туда позван. А туда приглашаются величайшие из человечества, немногие избранные, самые добродетельные, самые честные, победившие всяческий эгоизм. Преданное служение общему благу человечества, не собственным шкурным интересам, а именно общему благу человечества. То есть могут туда быть позваны только те люди, которые живут по принципу отдай как можно больше, возьми как можно меньше. А у нас жизнь совершенно по противоположному принципу происходит на планете. Возьми как можно больше. Отдай как можно меньше. А то, может быть, вообще не отдавай. Так вот, все, кто живут по этому сатанинскому принципу, они обрекают себя на космический мусор. Вот это все человечество, не там сколько их миллиардов или миллионов, они для дальнейшей эволюции непригодны. Если они живут по этому принципу. И никто насильно им Другой принцип внушает, там вдавливать, так сказать, не будет. Это все сугубо добровольно должно быть. Космические учителя, или как называют их на Востоке Махатмы, пристально следят за всем, что происходит во всем мире. Они видят абсолютно все, слышат тоже. Для них не существует никаких тайн. Никаких тайных заговоров, ничего абсолютно. Хоть там тысяч дверей будет и сотни охраны. Они направляют жизнь человечества, руководят его эволюцией, хотя люди всячески пытаются этому мешать. Они стремятся просветить народы, дать им направление, оказать им помощь на помощь можно оказать только соблюдая космические законы, в частности закон свободы воли помощь может быть отброшена, не принята мало того еще тот, кто помощь эту пришел предложить его могут еще и расстрелять распясть, згнать в тюрьме так было неоднократно кроме устных легенд древних сказаний древних знаний известные и письменные источники. Существуют древние восточные манускрипты, где постоянно в той или иной форме упоминается о духовном центре планеты, то есть о Шамбале. Иногда находится она загадочную информацию. Она какое-то время вообще непонятна. Приходит время, она становится доступной, понятной. Не только, оказывается, в Азии знают об этом духовном центре. Есть сведения, что мудрецы среди земноморского бассейна находились в контакте с духовным центром. Вот в свое время в Греции целая плеяда воплощалась великих мудрецов. Пифагор путешествовал в Шамбал в Гималайский город, к Махатмам. Почему великие мудрецы посещали Шамбулу? Потому что даже великое существо, получая личность, то есть новое ментальное тело, новое тонкое тело, новое физическое тело, надо обязательно эту личность обучать. Точно так, как и каждый родившийся у нас, если он попадет к собакам, к волкам, понимаешь, к обезьянам, то из него уже что? Человека не вырастет, как мы знаем. А если он попадет в приличное общество, то, естественно, это будет благо для него. После Пифагора приходил другой космический учитель, известный нам как Аполлонитянский. Он также путешествовал на восток, в Гималайи, Шамбул. То же самое говорится о других известных великих личностях, как в древности, так и в Средневековье. Западные летописи запечатлели получение какой-то информации из духовного центра. Иногда она приходила тем или иным римским папам, иногда императорам. Крестоносцы, возвращаясь с своих кровавых походов, тоже приносили вести о таинственной шамбыли Махатмах приносили в Европу. Все это в конце концов на Западе вылилось в сказание о чаше Граля, о замке Граля и так далее. Западная христианская церковь, в лице своих римских пап. Наместников Бога на земле, так они себя провозглашали по собственной прихоти, конечно. Тоже знали римские папы о том, что где-то там, в центре Азии, существует таинственный духовный центр. Из этого центра иногда посылались обличительные грамоты христианским папам и другим церковникам за их безобразие. Были такие папы, которые этого не выдерживали и посылали своих головорезов на поиски вот таких вот неугодных там в центре Азии, которые посылали нехорошую для папы информацию. Но после многих невзгод, мытарств, по большей части такие посольства гибли в восточных путешествиях. А если кто-то его возвращался, то... Никакой духовной цитадели никто не находил. Ну, как вы знаете, с мечом пошел, от меча и погибнешь. Также и на Руси были сведения о так называемом Беловодье. То есть духовный центр планеты древнеславянской Славянской Руси называли именно Беловоде. Почему? Потому что когда-то, давно, многие десятки, может быть сотни тысяч лет, на месте вот этой огромной пустыни Гоби, мы знаем как раз на востоке Тибета, это китайская территория сейчас, там было огромное внутреннее море вместо этой пустыни. А на этом море был остров, там стояли ашрамы, там было. Вот все время киевский князь Владимир послал такое посольство во главе с монахом Сергием, довольно большой отряд. Монаху было 30 лет, и он вернулся обратно только через 60 лет, глубоким старцем. И что он рассказал? Он действительно побывал, он попал. Но все посольство, хотя отряд был огромный, он погиб весь отряд. Единственное, удалось добраться вот этому монаху. Он рассказал, что к исходу второго года пути многие участники экспедиции погибли от болезней, либо от каких-то еще там причин. Животные тоже погибли, на которых везли различные предметы, товары, провизию. В конце концов, Оставшиеся отказались на наотрез идти дальше с монахом. Только двое подожали путь. Теперь к концу третьего года изнурительного путешествия, еле живых их нашли в каком-то селении. Отец Сергий, монах этот тоже был еле живой. Но все-таки он решил идти дальше один с проводником дошли до определенного места, и проводник отказался с ним дальше идти. Поскольку местные жители знали, что существует невидимая граница духовного центра или шамбала, дальше которой никто никогда не мог заходить. И вот он в полном одиночестве решил идти в глубь этой запретной территории. Что интересно, то обычно никто не проходит. Пройдет только тот, кому можно. Вот ему, видимо, было можно. Поэтому это невидимая защита, его пропустили. Перед ережевым монахом внезапно на этой территории непонятно откуда появились два человека. Они отвели его в какую-то деревеньку. После некоторого отдыха он получил работу. Перевели в другой поселок. Обитатели его приняли как брата своего. Шли месяцы, годы. Русский монах приобретал все новые и новые знания. Он рассказал потом уже киевскому князю, когда через 60 лет вернулся, что малоогромное количество людей, в стран настойчиво пытались в разные века и тысячелетия проникнуть, но практически никто, за редким исключением. Говоря об этом великом братстве, монах Сергий рассказывал. Это святые подвижники, соединившиеся с Господом, составившие с ним один дух. Они а неустанно трудиться в поте лица своего, вместе со всеми силами и весными, как он выражался, на благо и на пользу всех народов мира. Не на благо и пользу каких-то партий, церквей или сект, или еще каких-то отдельных народов. Вот это очень важный момент, надо себе выяснить а именно на благо всего человечества. Об этом заботятся высшие силы. И у них нет богоизбранных народов или Бога избранных людей, и никогда не было. Тот, кто себя называет там евреи, скажем, себя помните, он называет Бога Ерканой Яковлевой. Церковь иногда себя называет, скажем, там, Бога богоизбранной. Это брехня. Это выдумки, невежды. У высших сил нет любимчиков и нет золушек. То есть они живут согласно космическим законам. А у законов нет ни любимчиков, понимаете, ни золушек. И вот, умирая на последней исповеди, монах Сергий передал своему духовнику сообщение об этой таинственной стране. Многое он рассказал, но запретил кому-либо рассказывать. И только через 900 лет он разрешил вот это обнаруживать. 900 лет это как раз выпадало на 1943 год. Так вот, киевский монах не был, конечно, единственным русским человеком, который отправлялся на поиски этого сказочного беловодья были разные конечно они разного уровня достигали скажем в Сибири в сказании тоже о духовном центре далеко далеко за великими озерами за горами высокими находится священное место где процветает справедливость там живет высшая мудрость на спасение всему человечеству и древняя легенда гласит об этой заповедной стране, стране счастья и справедливости, о том, что эти существа находятся на нашей планете для того, чтобы оберечь человечество от самоубийства, самоуничтожения, для того, чтобы всячески мешать силам зла уничтожить как человечество, так и планету. Почему силам зла надо уничтожить человечество? Потому что им не разрешили превратить человечество, все человечество в рабов, в полуразумных скотов, как планировал сам сатана со своими помощничками. А раз так, то действуют они по принципу, раз не нам, значит и не вам. Так, в общем-то, каждый злодей действует и у нас тут. Поэтому они поставили перед собой цель уничтожить и человечество и взорвать саму планету. Раз планету не отдали в полное феодальное, так сказать, как бы рабское пользование. то стало быть все, надо ее уничтожить. Уничтожив они могли бы существовать еще среди обломков, астральных обломков, какое-то время эти темные отбросы. они уже взорвали одну планету вот там между Юпитером и Марсом. Поиск стероидов, да? Слышали о нем? Ну, вот. Путешествия в поисках в этой странной, необычной страны, рассказы о чудесах, нашли отражение в нашей русской художественной литературе. Об этом писали и Короленко, Мельников, Печерский, Шишков там. Далее рассказы странников, которые будили воображение многих поколений русских крестьян. О космических учителях и о Шамбале писал и Николай Инстантинович Рерих, знаменитый русский художник, ученый, философ, путешественник, общественный деятель. Есть такая книжечка у него «Сердце Азии». Вот там как раз говорит, что самое краеугольное понятие Азии, самое священное слово в Азии – это Шамбалы. А самое великое имя на Востоке – это имя владыки Шамбалы. Майтрея, так они его называют. В крупных азиатских центрах бездрежных пустынях Гоби слово Великой Шамбале звучит как символ великого будущего. В сказаниях о Шамбале, в легендах, в преданиях, в песнях заключается, может быть, самая значительная весть Востока. Но, в частности, Николаевич рассказывает о людях, которые бывали в этой таинственной стране. Они описывали, в частности, вот китайцы бывали тоже они описывали библиотеки этой страны, лаборатории, хорнильщина, занятые башни. Она напоминает собой высокую скалу. Ну а библиотеки там такие, каких на земле нигде с вами не найдем. И лаборатории тоже, каких еще вообще нет на этой нашей земле у этих наших ученых которые выображают себя самыми умными. Сейчас, кажется, несколько ситуаций меняться начинает. Многие вещи, которые нам кажутся фантастическими, фантастическими выдумками и сказками, на самых местах происшествия освещаются особым светом правды. Величественные образы великих учителей проходят перед нашими глазами не как призраки. А как великие существа, в частности, они иногда используют физическое тело, они а именно действительно учителя высшего знания и необычайной мощи. Пройдя эти необычные нагоры Тибета с их энергетическими волнами, сведомыми чудесами, послушав местных свидетелей и будучи сам свидетелем, вы будете знать о Махатмах. Николай Ильич пишет, я не собираюсь начать убеждать кого-либо в существовании Махатма. Множество людей на нашей земле видели их, беседовали с ними, получали от них письма и разные вещественные предметы. Можно назвать многих, которые лично встречались Космическими учителями. Эти памятные встречи могут происходить где угодно, в любой части планеты. С ними встречи были и в Индии, и в Англии, и во Франции, и в Америке, и во многих других странах. За рульбежом, в частности, существует обширнейшая литература о духовном центре планеты, в Махатмах. Есть немало людей в истории и в современности, так или иначе, как-то соприкасавшиеся с космическими учителями. Сами же они, то есть Махатма, свое существование объясняют законом космической эволюции человечества. А суть этого закона в следующем. Каждый отдельный человек, каждый конкретный человек это духовное бессмертное существо. Если хотите, это вечный космический странник. Каждый из нас. Вот эволюция человека происходит путем повторного воплощения на нашей планете, вот в физическом мире нашей Земли. Хотя Земля имеет семь глобусов, мы же проходим свою эволюцию в трех мирах, самых низших. Плотный глобус, тонкий глобус и ментальный. Вот в этих трех мирах, на этих трех глобусах мы с вами вращаемся. Более высокие сферы нам пока недоступны. В силу своего пока невысокого развития. Поэтому нам приходится регулярно воплощаться здесь, вот в этом физическом мире, для приобретения разнообразного опыта. И опыт, в первую очередь, духовный. После смерти тела человека, его духовная сущность продолжает существовать. Многие даже не замечают смерти тела и не понимают, что с ними произошло, когда они оставили тело. Так что для того, кто уходит отсюда, смерть не представляет никакой проблемы. Это только те, которые здесь, с этой стороны смотрят на эту смерть. Для них она якобы проблема. Так вот, сам человек, вечно бессмертный, продолжает свое самостоятельное существование в пространстве, в ауре нашей Земли. Пока он находится в тонком теле, в ауре нашей Земли. Потому что, находясь в тонком теле, он не может вырваться за пределы ауры планеты. Другое дело, если он будет в ментальном теле. Ментальное тело, пока еще... У большинства Земля не развита. Поэтому недоношенных нельзя впускать на другие планеты. Надо развиваться дальше. Когда наступает время, это существо бессмертно опять воплощается, так повторяется множество раз в жизни каждого конкретного человека. То есть у каждого из нас заключали много. Вот таких вот физических тел, много вот таких личностей. сейчас вот очередную оболочку носим. Воплощение физических, здесь вот, на физическом голосе планеты нашей, приобретаемые человеком умственное, нравственное качество сохраняется, накапливается, таким образом возрастает. А вот все отрицательное, ненужное, вредное, оно ждет до следующих воплощений, для того, чтобы человек расплатился за свои безобразия. Проходя через многие воплощения, духовные качества постепенно растут, развиваются. Так, по истечению очень длительного времени, человек наконец достигает полного человеческого развития полного человеческого, то есть становится человеком с большой буквы. И этим самым он завершает определенную стадию эволюции, которая поставлена, скажем, перед человечеством и перед ним. И вот такой уже не человек, а у меня это степень сверхчеловек. Правда, надо иметь, что сверхчеловеческих уровней очень много. Это пока самая низкая, скажем, сверхчеловеческая. И вот отсюда человек начинает новый этап. То есть до этого он семь стадий прошел. Три стадии находился каждый из нас в состоянии стихийных духов. А все стихийные духи стремятся в итоге стать минералом. Прошли мы минеральную стадию, растительную, животную. Поднялись до человеческой. А вот с человеческой стадии, если мы ее правильно проведем, правильно будем жить, начинаются новые семь великих стадий или ступеней. Это уже сверхчеловеческий. Ну и вот такое существо, которое вышло, как бы, или поднялось выше самого совершенного человека, такое существо можно назвать уже Богом. Но богов в космосе очень много. В данном случае это Бог, который ближе всего будет вот тем существам, которые будут населять эту планету. То есть сознание такого существа или бывшего человека будет настолько превышать сознание обыкновенного человека, насколько вот сознание сегодняшнего человека превышает сознание обычного животного тратиться, можно усвоить себе, да? Уловить. Ничего тут сверхъестественного нет, предела космической эволюции тоже нет. То есть перед нами беспредельность, и не по прихоти какого-то там Божьего промысла мы с вами двигаемся, а в точном соответствии с космическими законами. Поэтому законы надо знать. Законов, правда, много, но хотя бы основные законы. но вот закон перевоплощения, закон кармы. Старайтесь, все то, что найдете на эту тему, изучайте. Потом будут знания других законах. То есть человек как бы из обычного состояния, то есть обычной человеческой души поднимается до более высокого и он уже здесь будет называться Великой Душой, то есть Махатмы. Космическая эволюция основывается не только на каком-то одном законе, скажем, на законе перевоплощения, но и на законе кармы также, на законе причин и следствий. Но закон кармы и его форма, его проявления очень и очень разнообразны. Примитивно, можно себе представить этот закон так, что посеешь, что и пожнешь. Но на самом деле закон действует в самых разнообразных формах, в самых разнообразных проявлениях. Поэтому изучать этот закон придется много и долго. То есть судьба человека, его счастливая жизнь или наоборот несчастливая, чем обусловливается? Только теми причинами, которые он сам заложил прошлом и никто больше то есть сегодняшняя жизнь это следствие того что делал человек в прошлом как он мыслил как он чувствовал и что он делал своим телом то есть каждый раз в новом воплощении мы пожинаем плоды того что посеяли в прошлом вот и все обвинять никого не на кого свалить скажем, вину за свою плохую жизнь, допустим, там, за плохое здоровье, скажем, там, и так далее, и так далее. Виноваты всегда только сами. По этому поводу Христос, скажем, в том же Евангелии предупредил, что таких ошибок мы не делали. Как Он сказал? Что Бог Отец отдал весь суд Сыну Человеческому, то есть самому человеку. Так что каждый из нас – этой жертва, и судья, и палач. Все великое очень просто. Будучи существами следующей, более высокой стадии эволюции, махатмы или космические учителя, по сравнению с нами, людьми, обладают колоссальными знаниями и мудростью, обладают мощными силами. Согласно космическому праву, ну вот у нас тоже существуют какие-то права там, да? Ну вот юридическое право, он же такое, да? Закон там, право. А там высшие существа, вот таких вот юридических прав нет, они им не нужны, эти права. Там существует космическое право. И там никогда тот или иной малоразвитый или, грубо говоря, дурак, не займет место ему несвойственное. Так гласит космическое право. То есть, существо занимает место соответствующее строго в строгом соответствии с его развитием. Развитием сознания этого существа. И все. Не по там какого-то президента, понимаешь, императора, начальника. Так вот, это иерархический принцип управления мирозданием. Космическое право. И на нашей планете Великий Вячеслав представляет собой невидимое правительство нашей планеты. Хотя черные иерархии тоже, вот эти наши мафиози глобальные, тоже создали свое правительство и воображали, что они тут все. На самом деле они лишь попугаи. Ну, поскольку мы все любим этих темных тварей. Не хотим с ними расстаться. И сами похожи на них. Очень здорово порой. Поэтому черные иерархии тут и с нами находится находятся. И нами и управляют. Кто придушит веревку, то придушит нас, то отпустит ее. Высасывает из нас соки и все, что можно. А мы терпим. Они пристально следят, высшие существа, за всем, что происходит во всем мире, пользуясь такими способами, которые неизвестны современной науке, они могут читать мысли любых людей, где бы те ни находились. А также передачи своих мыслей, посылками в наш мир эволюционных идей, космические вещества, руководят эволюцией человечества. В случае необходимости, это невидимое мировое правительство конкретно вмешивается в наши дела, иногда посылая своих великих послов, которые несут предупреждения, совет, помощь. И вот на одну шестую часть нашей планеты, то есть на Россию, еще давным-давно, когда никакой России еще не было, и славян не было. Это место, то есть Россия, была избрана для того, чтобы спасти мир в будущем от уничтожения силами тьмы. Ну а ближе уже к нам, в XIV веке, XIV век был поворотным пунктом становления этого русского государства. В это чрезвычайно ответственное время в России воплотился один из великих космических учителей, он известен нам как преподобный Сергий Радонежский. Он был послом Иерархии Света на подвиг на подвиг поднятия духа народа и спасения России от татарского ига. Ну, если кто-то историю знает, то в то время мелкие княжества, вот эти, да, помните, да, между собой там все время дрались, понимаете, за эту власть. Место, чтобы от татар защищаться, они между собой еще там, Смысл всей деятельности преподобного Сергия был не во внешней церковности, то есть его ритуалы, вот эта обрядность, все эти рясы, все эти обвешенность с этим барахлом, этих попов наших, все это его совершенно интересовало. Именно смысл деятельности его был в высоконравственном воспитательном влиянии на современников. Он устанавливал суровые уставы, вносил дисциплину в дикие нравы того времени, одним словом творил характер народа, создавая мощь государства. В истории мы знаем, в каком хаотическом состоянии находились тогда славянские там, русские племена. Для этого, естественно, нужна была суровая школа, узда. Преподобный Сергий не был богословом церковным, не был догматиком. Вся его жизнь была подвигом в самотверженном служении Родине и миру. Он жил заветами, истинно не заветами Христа, а не церковными догмами и утверждениями, не церковными постановлениями. В частности, его хотели московским митрополитом сделать. Он от этого отказался. Он знал, сколь велико расхождение. Учение церкви с учением Христа. Введенная суровая дисциплина сделала его обители, его монашеские школы, превратила его именно в воспитательную школу. Вот там вырастали мужественные, бесстрашные люди. Он воспитывал их на отказе от всего личного. Он умел пользоваться каждым случаем, чтобы заложить в сознание народа зерно нравственного учения. И вот в его время окрепла нравственность, окреп дух, поднялись силы народа, и подик освобождения русской земли стал возможным от татаро-монгольского игора. Он учил людей личным примером. Труд в его учении играл огромную первостепенную роль. Но космический учитель у него, по сути дела, на службе вся природа, все стихии природы. Он бы мог не знать ни в чем, никаких, понимаете, препятствий. Но он непрестанно работал, как раб подневольный. Когда нечего было совершенно есть, он был согласен работать за гнилые корки хлеба. То есть он нам показывал пример, как надо работать что непрестанный труд – это условие и средство духовного достижения. Труд был возведен преподобным Сергием священное понятие, неотделимое духовного самосовершенствования. Одним словом, личным примером он вел в жизнь высокой на учение. И вот это как бы время, вот это вот 14 век, это как бы начало новой эры в жизни России. Апофеозом деятельности преподобного Сергия было его историческое благословение на страшную битву великого князя Дмитрия. Таким образом, под его руководством народ стал освобождаться от татаро-монгольского Облик преподобного мощно запечатлелся в народном сознании. Память о нем не умрет никогда, ибо велик магнит духа, заложенный великим Сергием в душу русского народа. На протяжении столетий мощь преподобного Сергия неоскутно питала и хранила любимую им русскую землю. Но история повторяется. И кто может сказать, что годы гонения разрушения святынь, Снова не сменится великим, небывалым, духовным подъемом. Ну и, как известно вам всем, через многие тяжкие испытания прошла Россия. Так начиная с XIV века. И после ухода Святого Сергия в духовный центр Земли заботливо охраняет Россию и помогает. Примеры, пожалуйста. Король Швеции, Карл XII решил покорить Россию, но получил оттуда из духовного центра предупреждение не начинать смертельного для него похода против России. Этот поход Карла положил конец Швеции, она перестала существовать как государство. Императору Франции Наполеона тоже было дано оттуда указание не нападать на Россию в XIX веке. И что? Отуманенный а успехами, одержимой гордостью, он не послушался. Ну и что? Уничтожен был вместе со своими армиями. А вот полковой Кутузов сумел соединить руководство армии с чуткостью к советам свыше. Оттуда посол специально Кутузов приезжал подготовить его и подсказали, что надо делать чтобы Наполеон получил, как говорят, пошли. Именно наставление посла Шамбала было принято Кутузовым с полным доверием. В этом как раз и была его удача. Но вот уже в 20 веке заносчивый монарх германский, как вы помните, кайзер Вильгель II, тоже ведь получил предупреждение не начинать войны против России. И что? Лишутся короны. Ну а Гитлер, да? Это уж совсем. Тому тоже давали понять, что не стоит этого делать. Но силы зла у них, как говорится, разом куда-то исчезает. И сейчас всякий, кто попытается поднять против России руку, там что-то вякать, неважно кто, Прибалтийские там эти бестовычи, И видите, скажем, здесь вот под руководством американцев. Короче, ведь американцы себе готовят могилу, выступая против России. Поэтому всякий, кто будет какать против России, надо им вспомнить историю, но они же не помнят. Все будут терпеть, естественно, кровь. А почему? Понятно почему, да? Сейчас это не является уже тайной. Теперь, для того, чтобы человечество войти в новую эпоху, было дано в XIX веке учение под названием «Огни-йога» или «Живая этика». Но что такое этика, вы знаете, это наука об отношениях, отношения между друг другом, отношения между человеком и природой, отношения между космосом и человеком, и человечеством. Наука об отношениях как надо себя вести, как надо относиться ко всему. Вот в этом суть живой этики, то есть огни-йоги. То есть космические все дали нам это учение для того, чтобы мы научились себя правильно вести, для того, чтобы мы, говоря несколькими словами, были счастливы. Вот это учение для, только дано для того, чтобы мы наконец-то могли найти настоящее счастье. Время наше совершенно необычное. Его нельзя считать обычным. Ученые говорят, сколько у нас там планеты уже существует. Помните, да? Сколько она с момента образования? 4,5 миллиарда лет, да? Ну, мы считаем, скажем, наши ученые там считают. Сейчас вы убедились, что Луна намного старше. Так вот, оказывается, за сети 4,5 миллиарда лет не было более Такого вот особого времени, как сейчас. То есть это переход и планеты, и всех форм жизни на ней на другой уровень, на другую ступень эволюции. Поэтому это время очень интересное, особенное, чрезвычайное. Но большинство человечества этих вещей не понимает и знать не хочет. Ему наплевать на все. Он оно базарами занимается, кабаками, понимаешь поисками барахла, там друг друга режут, давят. И вот и этим нужно нефть, понимаешь, тем газ, этим еще чего нибудь там. Где уж тут до новой эпохи? Они усядно торопятся в преисподнюю. Каждый, конечно, вдумчивый человек, немножко знающий историю, тоже скажет, что на всем протяжении не было такого особенного времени на Земле. Планета проходит период небывалых напряжений, Перед нами великое смутное время. Ну, смуты, конечно, бывали и раньше. Но в этих смутах участвовали, как вы знаете, там, ну, десятки тысяч людей. Ну, может быть, максимум там сотни тысяч. А сейчас миллионы, миллиарды. Никогда ведь такого не было, например, явления, как интернет, скажем, да? Не было на Земле такого. Правда, во время Атлантиды там тоже нечто похожее было. Но Атлантида, она существовала вот на территории Атлантического океана, это был громадный материк, Ну и все, но ну не вся планета. Наше время характеризуется прежде всего невиданным прогрессом науки и техники, а вот эта наука и техника влияет на все стороны общественной жизни нашей. Вот эти последние два столетия развития техники шло за счет развития духовности. Достижения техники все время отвлекали наше внимание, отводили в сторону. От самого главного в нашей жизни. То есть от развития сознания, от духовной культуры. Ну и вот с помощью так называемых блестящих достижений науки и техники, современные цивилизованные люди – а точнее цивилизованные дикари, всячески усовершенствовали способы массового братоубийства. Сейчас вот столько накоплено ядерного оружия, что можно там 10-20 раз уничтожить все живое на земле. И сейчас вот американцы тратят триллионы долларов на вооружение только. В то же время полно нищих, бездомных, голодных. Многие научные достижения, технические изобретения, используются первым делом для чего? Для военных целей, для войны. Вот сейчас усердно, всячески силы тьмы, которые руководят на нашей планете, то есть князья мира сего, пытаются отзавестись новым видом оружия. Это еще более страшное оружие. Использовать энергетику тонкого мира, психическую энергию. Торсионную энергию использовать. Тогда вообще разрушать ничего не надо будет. Просто со спутника послал лучик пределы определенной страны, И там все ничего не помнят, ничего не знают. Кто они такие, как их зовут. Кто они, откуда они пришли, зачем здесь вообще стоит он, этот, она или он. Никто ничего не изображает. То есть полностью их можно лишить. Опыты такие проводятся. Вы читаете, вот человек, так сказать, вдруг оказался за десятки, сотни километров от своего жилья, и он не знает, как его зовут, и вообще не знает, кто он такой. А есть случаи, когда человек все, в 30 лет он не ходить не может, не есть не может, ни ложку держать, ничего абсолютно. Его надо заново учить. Силы зла мечтают о таких потрясающих способах уничтожения друг друга. Ну и сейчас, пожалуйста, можно в одно мгновение уничтожить миллионы людей. Но вместе с этими потрясающими изобретениями, открытиями, вместе с великой техникой, современный человек развил величайший мафоровый эгоизм и небывалый вражду друг с другом. Религиозный антагонизм. Возьмите, сколько этих сект развилось. И каждый изображает в себя, что в ней стопроцентная истина, а у всех других ее нет. Разве это не маразм? Приходят как-то эти эгоисты. Ой, все. Вот у нас стопроцентная истина. Я говорю, только баптисты тоже говорят самые. А православные тем более. А он те еще. Пятидесятники, там, скажем, мормоны там и прочие, прочие там. Старая реакция, у всех это стопроцентная истина. А что же между собой собачить, если у вас у всех стопроцентная истина? И эгоисты ответить ничего не может. Такие вопросы его погружают в состояние прострации. Одним словом, религиозный антагонизм, национальный шовинизм, фашизм, расовая ненависть, политическая нетерпимость. То есть, одним словом, ненависть между людьми достигла колоссальных размеров. Злоба, недоверие, вражда диктует международные расы и всевозможные. То есть вот 20 век это период постоянных войн. Но не обязательно эти войны должны быть такими кровавыми. Войны могут быть совершенно разные по форме. Где-то они скрыты, где-то явные, но смысл всех их один. Это вражда везде и буквально во всем. Война религии, война торговая, война знаний. Война идей, война оружием. Вот открой сейчас книжечку какую-нибудь, ну, изданную, скажем, там вот, где-то в центре, скажем, в той или иной столице. Там обязательно вы найдете что? На титульном листе всякие попытки воспользоваться, перепечатать что-нибудь оттуда, преследуются по закону, да? То есть это так называемое вот это сатанинское авторское право. Если ты Какую-то интересную мысль ничего в человечеству. Как ты можешь позволить такую, так сказать, писульку тут делать у себя в самом начале книги? Правительство усиленно вооружаются, тратятся миллиарды, триллионы на вооружение, Расходуется громадные, поистине, неисчислимые средства на смертоубийственные цели. Возможность войны висит буквально на волоске в разных частях мира. Одним словом, мир наш обезумел. Вот это массовое безумие грозит человечеству колоссальными бедствиями, вот до полного самоуничтожения. Вот эти военные времена привели к духовному краху, духовному отечанию. Ну, может, кто-то подумает, что вот эти слова о дикости человечества якобы преувеличены. Но никакие поверхностные признаки цивилизации не скроют отечание духа. Можно, конечно, носить очень дорогие одежды, наштукатуриться, намазаться, сверкать и блестеть, но внутри оставаться дикаем. По этому поводу даже Библия нас предупреждает, называет таких раскрашенных, наштукатуренных раскрашенными гробами. Таких гробов сейчас очень много вокруг. Ну, включите телевизор, там, пожалуйста, сплошь одни раскрашенные гробы. А цивилизованный дикая это самое опасное явление на нашей земле. Таким образом, современное человечество стало придавать приуличенно большое значение материальным благам, признавая их за единственную ценность. Человек стремится к приобретению всякого рода земных благ чтобы жизнь свою как можно лучше обставить, чтобы максимально был комфорт, чтобы прожить жизнь как можно более полно, со всеми удобствами, с максимум всякого наслаждения и кайфа. Вот и получается, что лучшая сознательная часть жизни тратится на приобретение богатств, ценой всевозможных усилий и часто даже преступлений. Погоня за богатством борьба за положение, за власть, которая приносит материальное благополучие, в наше время достигли максимума как бы. Но это же долго продолжаться не может. Стремление к приобретению материальных благ сопутствует жажда удовольствия и наслаждений всяческих. Забыв о настоящей цели жизни, современная землян решил. Что жизнь здесь вот плотская дана ему только для всяческих наслаждений. И вот он рыщет в поисках этих наслаждений и удовольствия. Вместо сосредоточенности мышления и действия, он все это заменяет развлечением, хаосом воспыленности. В мозгах хаос, снаружи тоже. И вот на нашей планете создалось чрезвычайно легкомысленное отношение к жизни. А молодое поколение? Ну, оно что? Как любой ребенок, попав, скажем, в волчье стадо, будет волчонком. Попав вот в современные стадо двуногих, он будет маугли. Он будет делать то, что здесь делает вот это самое общество. Стремление избежать Сознательное мышление приводит к еще одному страшному несчастью современного мира – стремление избежать сознательного мышления. Куда люди кидаются? К алкоголю, к наркотикам. Лишь бы не думать, лишь бы как-то оторваться от мышления об основах жизни – Употребление наркотиков, стремление к грубым удовольствиям, пошлым наслаждениям, разнузный разврат и прочие так называемые прелести современности приводят к пресыщению, разочарованию, к самоубийству. На самоубийство уже совершенно никакого выхода не дают. Ну, вышел сам себя из тела. Тонкий мир не примут. И физически вернуться нельзя. И вот он болтается между тем миром и этим. Вот о полтергейстах слышали, да? Вот, тогда они как раз этим занимаются. И делать-то? Тела нет. В тонкий мир не попадешь. Ну, могут найти, скажем, похожего по страстям, по рокам. И стать его одержателем, допустим. Одним словом, ситуация, конечно, серьезная. Люди пренебрегают законами жизни, извращают высшие принципы бытия, не считаются с космическими законами, и идут по собственным направлениям, не считая сходом космической эволюции. На каждом шагу это нарушает законы физической природы. В чем эти нарушения? Это отравление атмосферы, воды и почвы, истребление растительности, животного мира. Нарушается биологическое равновесие. А это ведет к всевозможным климатическим нарушениям. Одним словом, все время человек действует как хищник и истребитель жизни. Ну а когда паразитов много на теле, что животное делает? Оно постарается их, что? От них избавиться, да? Так вот планета, оказывается, уже не раз стряпила себя вот этих вот паразитов и хищников. Она может сделать и сейчас тоже. Ну ладно, на сегодня хватит.